Угу. Ну, если надо, я патрончик, покажу, и там шешуся питкину. О-о-о-о! Сережа, ты шо? Сергей, ты шо? шо? Сереженька, ты мне ск. <смех> <смех> так, сейчас, подожди. Мне надо, чтоб Сережа сказал, что. Що... Что мне нужно сделать? Мне надо купить полную. РПшку по или как? Я никогда не покупал себе РП. Как это выглядит? Сережа, блин, завяза такое творить. Slow, still go Even no hope go. i never ran said no man